Авто пятница. Программа о машинах и людях, которые их любят. 8 часов 33 минуты в городе Красноярске. Радио Комсомольская правда, 107.1 FM, 16 января, пятница. Уважаемые друзья, здравствуйте еще раз. Я Стас Патрив. И, как вы поняли, в студию к нам уже пришел наш постоянный соведущий Егор Фролов. Доброе Руководитель утро. красноярского филиала Федерации Автомобилистов России. Вот все как-то с трудом. Это ваше длинное название, длинное название выговариваю. Но, Егор, очень рад видеть. С Новым годом тебя со всеми прошедшими праздниками. У вас есть Егор, также. но многое у нас с 1 января изменилось. Давай вот об этом подробнее поговорим, потому что теперь или сложнее будет нам на дорогах, или легче. Ну, вывод сделаем уже сами. Ну, с одной стороны, вот в первую очередь бы хотелось поговорить как раз об ужесточении правил дорожного движения, а именно если человек попадает э, повторно в нетрезвом состоянии, ему уже будет грозить уголовная ответственность. То есть если человек просто попался в нетрезвом состоянии э, с 1 июля, э, у него будет э, предусмотрено лишение свободы до двух лет, если при ДТП от 5 до 7. Это э, с 1 июля у нас получается э, первый раз лишают от 5 до семи. Второй раз, если второй попался, раз попался в непрезвом состоянии, состоянии, плюс совершил в этот момент ДТП от 5 до 7 лет, лишения свободы, если независимо д... от ситуации. А если ДТП не было, второй раз попался что? Два каким... года. Два года. Да, при этом, при всем, э, лишение водительского удостоверения предусматривает под собой э, последующую пересдачу. То есть, в любом случае, независимо, там, э, у нас еще есть лишение водительского удостоверения. При э, ну, повторном, к примеру, если повторно попал, и автомобиль не, у тебя не стоит на регистрации, либо э, страховка вовремя у тебя не сделана, причем как раз по этой причине. Я сейчас езжу на автобусах. Ты э, на автобусе что Да, у меня причина страховки, менеджер сделал ошибку. Теперь я это все восстанавливаю и езжу для этого восстановления пешком. В суд подавай на менеджеров, которые да, тебя лишили. Я с да. этим собираюсь заниматься. Друзья мои, 228-0809, телефон на студии. Если есть вопросы к Егору Фролову, не стесняйтесь, задавайте. Егор, а как ты считаешь, вот это ужесточение э, законодательства по поводу э, задержания в нетрезвом виде водителей, ну, это хорошо, это как-то повлияет на дорожную ситуацию. И это, как обычно, из тех законов, которые у нас принимаются и ничего не меняют. Вот мы, как Федерация Автовладельцев, всегда против э, повышения штрафов, именно потому что, ну, карманы у всех разные, да, и кто-то расценивает штраф как возможность нарушить правила дорожного движения. Даже взять того же Когана, который ездил по набережной, и э, заплатив за неправильное вождение полторы тысячи рублей для его кармана, это ничего, ну, это да, для кого-то было... это полмесячная зарплата, для кого-то да, это, я это, не знаю... Это у... просто как возможность... Печенюшка в ресторане. Да, вот э, ты не можешь за полторы тысячи прокатиться по набережной, я могу себе это позволить, и поехал. Вот такие вот... Ну, повышение штрафов понятно. Мы Уголовный... вот как раз это и не предусмотрим, потому что повышение штрафов, оно не а, влечет за собой да, какую-то ответственность... А... При этом при всем еще психологи установили, что к новым штрафам, увеличенным штрафам люди, ну, автовладельцы привыкают за три месяца, поэтому, ну, они грубо говоря бездейственны. А мы как раз Федерация автовладельцев сюда предлагаем какие-то действия, да, ну вот взять даже лишение автомобиля, если человек попался в нетрезвом состоянии в первый раз, лишение автомобиля с последующим выкупа посредней стоимости именно этого автомобиля, к примеру, да, водитель лэнг-крузера, да, будет понимать, что да, хоть он там действует раз миллионер, ему все равно будет да, грустно миллион отдать за то, чтобы обратно забрать автомобиль, который стоит 5 миллионов, ну, здесь уже надо будет задуматься об этом. Вот, а, к примеру, э, ну, водитель, который с малым достатком, естественно, у него машина малобюджетная, естественно, в любом случае это все равно будет ему, э, ну, давить по карману. Вот, и как раз э, уголовная ответственность за то, что водитель ездит в нетрезвом состоянии, она тоже, как бы, действенна. Человек будет уже знать, что может просто сесть за решетку за то, что он в нетрезвом состоянии. Но при этом при всем нам надо учитывать а, тот факт, что ну не все еще сотрудники ГИБДД чисты на совести, потому что у нас как обычно чем больше штраф, тем больше взятка. Но ну, все равно, наверное, будут ездить спокойнее, не слишком ли большой срок? Два года? Ну вот я, насколько знаю, за рубежом там по несколько месяцев дают, там по полгода, по три месяца за вождение в нетрезвом виде. Два года за э, если попался Это второй, второй раз. Второй да, да. То есть, если ты первый раз не понял, что за это ты заплатил 30 тысяч рублей штраф, плюс потом еще пересдал на водительское удостоверение после того, как окончился срок лишения, то есть полтора года, и ты, ну, то есть тебе бесполезно объяснять, что в нетрезвом состоянии ездить нельзя, то, есть, естественно, два года лишения прав, то у свободы это вполне нормальный срок. Ну, я сам лично поддерживаю инициативу, которая у нас. Должен инициатива, уже закон, который принят Это уже и закон. Я очень надеюсь, что пьяных аварий у нас станет с июля, да и, наверное, еще до июля задумываются уже автолюбители, автовладельцы, станет намного меньше. Ну вот, кстати, что касается штрафов, вот сейчас в Госдуме внесли уже проект, то есть его, грубо говоря, уже просто утверждают, дать возможность регионам увеличить штрафы. С одной стороны, было бы неплохо, да, для каких-то там, для Москвы, да, где большинство регион, то есть сам а... решает. Заказ... Собрание, положим, собирается да. и принимает решение увеличить да. штрафы ну, то есть конкретно есть, в этом регионе. Есть стандартная цена да там штрафа по КООПу, а, дадут возможность регионам увеличить. Да, вроде бы как бы новость хороша. То есть забавно, в Хакасии я за проезд на Красный Свет буду платить э, штраф там 500, 500 рублей, а в Красноярске 10 тысяч. Может быть и такое, да? Ну, всякое может быть. Единственное, есть одно «но». Я не знаю, каким образом в Госдуме об этом обосновали. А дело в том, что... Ну... Те возможности увеличения штрафа они не будут возвращаться э, в городской бюджет они будут э, уходить э, в федеральный то есть та сумма на которую штраф будет увеличен она никак не поможет да. говорить, По... бюджету областном, она будет уходить в федерацию. Конечно, и поэтому регионам не будет совсем уж и выгодно да там какие-то там ну как-то злоупотреблять этими штрафами и, причем э, ну некоторые увеличение штрафов э, ну довоя до маразма там когда э, проезд на не уступил пешехода там полторы тысячи рублей штрафа, а за то, что там стоял где-то неправильно 10 тысяч рублей. То есть ты где-то стоял, грубо говоря, вроде как не, не мог да, сделать какой-то вред человеку, но при этом при всем ты платишь штраф больше, чем ты, к примеру, не пропустил пешехода. То есть доходили вот в Москве, именно у них же сейчас штрафы больше, чем у нас, доходили вот до таких спорных ситуаций. Но зато теперь регионы могут на поклон пойти к федеральным властям и сказать, а вот мы увеличили, пожалуйста, посмотрите, как увеличили федеральный бюджет, поступления тоже выросли, дайте нам денег. Ну, -ну. ну, ну это если так, так обывательский размышлять. Да, а если говорить вообще о, вот, о бюджете, о краевом, да, даже взять та же Ванкор нефть, начала больше добывать нефти, начала больше поступать налогов в краевой бюджет, ну, федеральный, да, а возврат с федерального бюджета в Красноярский край уменьшилось. Ну, с бюджетом у нас вообще сейчас все не так просто. Давай не будем это обсуждать. И вот давай обсудим, знаешь, какую тему. Сегодня с Артем Дмитриевским, мы уже об этом говорили, а, Союз, да, ОСАГО, Союз автостраховщиков страховщиков России просит, я так понимаю, предлагает увеличить стоимость страховых полисов по ОСАГО еще на 22-28%. На ну, во-первых, мы, мы с этого года уже начинаем э, платить, платить больше. Платить больше. Уже начали платить, уже начали уже платить начали больше. Уже начали вот больше. Я даже сейчас оформляю. Сколько у тебя страховка стоит? Ну, у меня маленькая машинка, у меня 3,5 тысячи. Это со всеми скидками. То есть у меня 30% скидка за то, что у меня безаварийная езда, стаж рождения очень большой, ну, плюс автомобиль у меня маленький. Вот поэтому у меня там 3,5 тысячи. А так бы могло быть там в районе 5-6 тысяч. А раньше у меня, к примеру, средняя цена была 3,5 тысячи рублей. Рублей, то есть за страховку так, как было так и осталось получается. не а со скидкой это я вообще полторы а, тысячи платил да. поэтому ну было очень значимо это для маленького автомобиля да вот ну, человек у которого побольше автомобиль больше там и считается еще мощность автомобиля что тот который нарушает у него еще коэффициент какой-нибудь 1,5 и 5 положим да тот кто попадался где-то в ДТП у него естественный коэффициент будет больше при этом при всем да он будет платить больше то есть а... подожди вот я сейчас посчитал в голове а, владелец среднего автомобиля ну там положим двухлитрового да как у нас любят особенно uh -huh. праворуких японцев а, будет платить получается, если они сейчас увеличат 10 тысяч рублей, примерно, ну, в среднем, 9-10 тысяч рублей в год. Но, учитывая, что когда-то стоило ОСАГО 2000 рублей, uh -huh. причем не так давно, совсем недавно это было, это какое-то безумное просто повышение. Конечно, при условии, я думаю, сейчас будет очень много людей, которые просто перестанут страховаться, ведь попасться сотруднику ГИБДД сейчас очень сложно. Потому, потому что, что их нет, собственно говоря, потому, говоря Да, грубо говоря, да? почти нет. А во-вторых, штраф лечет за собой минимальный от 800 рублей, поэтому договориться с сотрудником ГИБДД, чтобы он тебе выписал квитанцию по минимальному штрафу, не так уж и сложно, да, ну там по-человечески просто поговорить, им тебе выпишет ну, маленькую аквентацию. Единственное, что второй раз по попадание за подобные случаи влечет за собой лишение водительского удостоверения, но в последующем, чтобы вернуть водительское удостоверение, надо будет пересдать. Егор, а, буквально в течение полминутки ответь, пожалуйста, как ты считаешь, что эта челобитная союза автостраховщиков, она как-то властями будет принята, и цены вырастут, или все-таки а, это так, это пока только заявление страховых компаний? Вы знаете, мы, как Федерация Автовладельцев, всегда страховщиков расцениваем, как Наши маршрутчики, которые постоянно, независимо от того, что у них доходы растут, они постоянно дайте, жалуются, дайте, постоянно дайте, просят. Дайте, да. дайте. Вот именно союз страховщиков выглядит именно так же, потому что мы, ну, уже несколько раз просили у них, чтобы они нам предоставили полную отчетность о их доходах, они ее скрывают, называя это коммерческой тайной. Поэтому то, что в нынешний раз они просят больше, это как раз говорит о том, что они ну просто лишний раз хотят больше зарабатывать. Как интересная ситуация. А, вы знаете, мы такие бедные. Да, давайте увеличим стоимость полиса по. Но сколько мы зарабатываем, мы не скажем. Мы не скажем, насколько бедные. Друзья мои, Егор Фролов у нас в гостях. Руководитель Красноярского филиала Федерации Автомобилистов России. Когда же я научился наконец-то выговаривать? Вернемся к вам после рекламы. Это «Автопятница». Друзья мои, слушаем еще и новости. «Автопятница». Программа о машинах и людях, которые их любят. 8 часов 48 минут в нашем любимом родном городе Красноярске, это радио Комсомольская правда, 107,1 FM, частота в прямом эфире, у микрофона я Стас Патриев, автопятница, это значит в гостях у нас Егор Фролов, координатор. Красноярского филиала Федерации автомобилистов России, вот научился это выговаривать. Еще раз доброе утро. Привет. Ну теперь давай от федеральных проблем перейдем к проблемам Красноярским. Угу. Есть такой замечательный виадук на улице Молокова Это, если вы знаете, напротив бывшего что-то там маркета Алпи. Да, да, да. -да. Я так понимаю, кому-то он мешает. Он кому-то мешает. Во-первых, ситуацией мы занимаемся уже год, как с депутатами городского совета именно обратились к депутатам городского совета, что там этот виадук не убирают. Мы, как Федерация автовладельцев, рассмотрели там новую схему пешеходного перехода для того, чтобы пешеходы не пересекали улицу Молокова, а улица Батурина смело поворачивала на улицу Молокова, не соприкасаясь как раз с пешеходами, во-первых, не подразумевают. там возможно так сделать, да? Постоянно с Батуриной К на Молоково? Конечно. И вот, вот даже сейчас, когда, если про... туда прийти и проанализировать ситуацию, многие автовладельцы для того, чтобы успеть и завернуть, и пешехода не сбить, некоторые через тречку просто поворачиваются, часто, часто бывает ситуация, когда на перекрестке, на самом 2-3, а то и 5 машин стоит, пропускают пешеходов. Да, Это а очень в этот момент хвост на Батурина остается, при этом при Всем, ну, само Батурино получается не пропускной всего лишь из-за одного вот этого вот, ну момента. И забавная ситуация идет сверху виадук. А пешеходы идут по низу, как-то вот почему-то странно. Потому что, ну, когда Алпи продавала свою, ну, вот это вот помещение, Здание, да? да? новый хозяин отказался брать на баланс к себе этот виадук, то есть покупать вместе с виадуком, потому что он прекрасно понимает, это ответственность, это уборка его и все остальное. А после чего Алпи обанкротилась, и никто про этот виадук не вспоминал, только год назад мы за него взялись. Ого, смотрите, тут же виадук стоит, оказывается. А, Год назад мы Они за него взялись, видели... и мы узнали, что, оказывается, что данный виадук не стоял на балансе у города вообще. То есть он никому не принадлежит, да, правильно? там можно точно? было хоть что делать, и тебе ничего за это не будет, потому что это ничья собственность. Можно было просто прийти там с болгарками, распилить себе на металлолом, сдать, и тебе бы ничего за это не было. Есть, грубо говоря, вот таким образом. И когда мы взялись за этот виадук, да, мы предложили новую схему э, пешеходного перехода, но при этом при всем мы предложили доработать данный виадук, э, чтобы там и маломобильные группы могли передвигаться и э, сделать план. Там для тех же колясок, да, чтобы мамы с детьми могли переезжать. Вот. При этом при всем департамент городского хозяйства, департамент градостроительства сказал, все хорошо, действительно ваша схема будет более удобной, ВИАДУК действительно там нужен, и он начнет работать ближе к концу года, 2014. Когда в конце 2014 года мы задали вопрос департаменту городского хозяйства, на какой стадии на сегодняшний момент находятся ну, все работы, нам как раз и пришел ответ, что ВИАДУК будет сносить. Когда мы задали о, -о. о причину сноса данного виадука, нам пояснили, что в реконструкции улицы Молокова заложено, заложен демонтаж данного виадука, и при этом при всем, оказывается, опоры будут еще и мешать им, когда они будут производить реконструкцию. Хотя, если мы посмотрим проект, проект не подразумевает расширение самой улицы Молокова. То есть, значит, опоры как были не на проезжей части, так они и не будут на проезжей части. Во-первых. Во-вторых, если мы говорим о том, что ну, нам надо улучшать э, дорожную инфраструктуру, да, и нам говорят о том, что ну, мы его будем сносить, и при условии, что бюджет в этом году и так мал, э, вносить какие-то дополнительные затраты, это очень ну, глупо, неправильно и неправильно. Ну... Можно было бы найти деньги, на которые подразумевается снос, да, и неудобства опять новые, построить что-то другое. Слушай, Егор, подожди, а он веткий, я не знаю, он мешает, может, обвалиться. Ну... Для чего его сносить, если его можно просто благоустроить? Я вот логики абсолютно не вижу и не понимаю. Есть виадук, у нас строят виадуки, движение там напряженное, почему бы не пустить пешеходов? Он, кстати, Конечно. закрыт же сейчас, да, я так понимаю? Виадук нормально работает, все там ходят. Причем, вот представьте, если, ну, у кого есть дети, они отправляют своих детей, ну, не сопровождая, не задумываясь о том, что их ребенок сейчас будет переходить через дорогу, да, там какой-нибудь наркоман, алкоголик или больной человек на голову собьет его, потому что родитель прекрасно понимает, что его ребенок пошел через авиадук, он не пересекается с автомобилями и он смело может дойти до той же учебы там, либо до какого-то кружка, до секции, да, и вообще не задумываясь об опасности, что он может встретиться с автомобилями. При этом, при всем, да, у нас, ну, я не понимаю, каким образом у нас и чем руководствуется администрация города, когда приносит такие решения о сносе. Причем, когда мы начали выяснять, вот, оказывается, когда шум пошел о том, что все-таки его будут сносить, департамент градостроительства говорит о том, что мы еще каких-то анализов там не проводили. Хотя и вот этот, все анализы, всю документацию должны были подготовить еще до, 2000, до конца 2014 года. То есть, грубо говоря, мы тут опять видим, что как-то структуально структуры между собой структуры города как будто между собой не умеют сотрудничать то есть одна структура один департамент уже собрался сносить другой еще даже не, не представляет что там происходит да получается так отлично но ну, вот знаешь мне кажется логичнее всего было бы вот мое мнение, я совершенно никому не пытаюсь его навязывать, Логичнее всего было бы просто там пешеходный переход закрыть и все, и пустить население по Виадуку. Конечно, это будет во много раз безопаснее, удобнее, то есть да, кто-то начинает жаловаться, так это же дольше идти, это же больше обходить. Ой -ой -ой -ой -ой. зато Ой, это, во безопасность, а во-вторых, когда мы говорим о многоуровневых развязках, а мы же это тоже подразумеваем о том, что это будет длиннее путь, никто об этом не задумывается, но это подразумевается о безопасности, о пропускной способности, как пешеходов, так и тех же автомобилей. Ну, и, ну, когда мы говорим вообще о том, что там он не соответствует ГОСТу, да, это вот как раз второй этап о том, что ну, данный виадук не соответствует ГОСТу. Ну, во-первых, ГОСТ действует с 2012 года, а объект построены раньше, значит, он не попадает под это. А можно привести его в нормальное состояние, Конечно. чтобы он ГОСТу соответствовал? Там, поставить пандусы, какую-то площадку подъемную ну, вот для... в Новосибирске-то как по... раз по в Новосибирске как раз доработали все виадуки, как раз по схеме, то есть там по перилам идут два полозья, на которых передвигается тележка, то есть э, инвалид, подъезжая на коляске, встает на площадку, его вдоль вот этих перил поднимает такая тележка на уровень как раз виадука, он спокойно скатывается и дальше катится, то есть можно будет на эту же тележку для инвалидов да ставить и детскую коляску, если там ну мамочкам да сложно поднимать, но всякие же люди бывают поставил коляску детскую, она также подняла ребенка наверх и все и поехали, то есть сложностей в передвижении не будет. Это, во-первых. Во-вторых, и с безопасностью не будет сложности. Мы, кстати, вот как раз, э отталкиваясь от ГОСТа, буквально вот позавчера, написали уже в департамент городского хозяйства с просьбой довести тогда все виадуки города Красноярска до ума, чтобы у всех были пантусы, чтобы у всех были, как они ссылаются на гости, а в гости предусматривается, э ну, независимо, там, это будет лифт или тележка предусматривается тележка. При этом, при всем, для того, чтобы не тратились деньги из бюджета города, мы предлагаем привлечь инвесторов а именно э, рекламные агентства, которые могли бы э, за свой счет довести до ума «Виадуки», обеспечивать уборку этих виадуков и контроль за этими виадуками, а взамен этого они могли бы размещать там свои рекламные конструкции. То есть, грубо говоря, взаимные выгодные отношения между рекламщиками и, к примеру, администрацией города. При этом при всем администрация города не будет тратить ни копейки. Егор, спасибо тебе огромное. Друзья мои, в гостях у нас был Егор Фролов, координатор Красноярского филиала Движения Автомобилистов России. Встретимся с тобой обязательно в следующую пятницу.